Друзья, я вас приветствую! Сегодня поговорим про кэш, в частности, будем говорить про локальный кэш, который э, прячется за интерфейсом iMemoryCache на платформе sp.netcore Core и про Distributed кэш. Я буду показывать его на примере Redis. И, в общем-то, давайте переключаться. А, ну, что там обычно говорится? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и вам и мне будет счастье. Ну, да, давайте переключаться Visual Studio. Итак, для начала коллеги, хотелось бы сказать, что такое кэширование. Кэширование это сохранение в памяти каких-то данных, которые не требуются заново получать, а можно взять его из памяти, этот набор данных, и в общем-то, тем самым увеличить быстродействие, сократить количество запросов. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, и сегодня мы будем говорить про кэш Концепция из Core приложения, в частности, Web API, и надо понимать, что есть несколько видов э, кэша. В частности, один из них называется IMemoryCache. Это интерфейс, который представляет платформа из Core, который складывает ваши данные в, э, в память вашего сервиса, вашего Web API. То есть, э, локально. Получается, другие сервисы этот кэш видеть не будут. Собственно говоря, э, на экране у меня Контроллер, который называется кэш контроллер. Есть контроллер есть у него два метода. Один метод называется setCache, а второй getCache. Собственно говоря, в set cache есть данные, которые я могу в виде строки поместить в кэш. И э, вот этот механизм используется. То есть iMemoryCache это локальный кэш для текущего сервиса, для текущего веб-API. Другими словами, давайте я скажу, что это такое. Local in memory cache, то есть в памяти хранятся какие-то данные, которые в общем-то, вы туда кладете на определенный интервал, или до определенного времени, или пока не выключится сервис, что, собственно говоря, тоже сделать возможно. Итак, я интегрировал, я сделал dependency injection в контроллер этого самого iMemoryCache. И в одном методе я складываю в этот кэш, собственно говоря, какие-то данные. Ну, в данном случае я складываю на 10 секунд. И есть метод, который получает эти данные. Если ничего нету в кэше, говорит no data in cache. Если есть, то показывается конкретная, какая дата. Давайте я запущу это приложение, вы посмотрите, как это работает, и будем говорить дальше. Итак, я сделал шаблон, на, ну, nibbleFreework на базе identity, но суть сводится к тому, что это абсолютно не важно. Есть у меня метод setCache, есть метод getCache. Давайте я дерну этот метод и покажу, сейчас у меня в памяти ничего нет. Вот мы видим информацию о том, что у нас чистая как... Ладно, не важно Так, и теперь давайте положим какие-нибудь данные Ну, в частности, я пока сделаю пустой э, Запущу Вот у меня положили данные В кэш на 10 секунд Я вот получаю Ну и как вы видите, у меня есть информация Что находится в кэше, я дерну еще раз 10 секунд прошло, у меня кэш пустой Ну и соответственно, я могу выбирать насколько ставить эти э, секунды Ну, допустим, давайте поставим на 30 секунд И поместим туда Ну, какой-нибудь вот такое вот, да, слово. Я положил на 30 секунд данные. Теперь, в общем-то, пытаюсь прочитать. И надо понимать, что у меня в кэше теперь лежит слово high. Нам придется подождать 30 секунд. Что-то я не подумал насчет времени. Но суть сводится к тому, что теперь у меня. А, есть кэш, на самом деле нужно понимать, что кэши бывают разные, есть кэш браузера, есть, кэ... есть кэш сервера, прошу прощения, заговариваюсь и в общем-то кэш браузера, он ä, работает таким образом, так, ну как бы проще объяснить то есть если вы браузер что-то закэшировали, есть определенные механизмы, как это можно сделать то ä, при нажатии, например, ссылки или там клики на какую-нибудь кнопку ваш э, браузер скажет, что не надо никуда идти, у меня вот здесь вот, вот в temporary files, наверное, вы слышали про такую папку, что там у вас есть уже данные, и поэтому он не будет делать запрос даже на сервер, ничего не пролетит. Это как один из вариантов кэширования. А in-memory кэш, который э, существует непосредственно в веб-сервере, он э, ограничивает количество запросов, например, к другим сервисам или там, к базе данных, то есть сторонним ресурсам. То есть кэш внутри сервера, э, API, она позволяет ну, минимизировать количество запросов или э, уменьшить количество сложных запросов, то есть не делать э, дополнительные телодвижения по части получения данных. Ну и давайте я нажму кнопку. Теперь у меня, вот, собственно говоря, написано, что ничего в кэше нет. И э, надо понимать, что если у меня, допустим, существует какая-то система, которая, в общем-то, э, ну, наподобие кубернетиса да, или Docker swarm например, Которая запускается несколько инстансов одного и того же сервиса, то эти сервисы между собой, соответственно, как вы понимаете, общаться не будут. У каждого будет свой кэш. И это тоже, на самом деле, полезная фишка. Вы можете. В общем, надо понимать, что нужно, если вам нужно один кэш для каждого сервиса, это distributed кэш. сейчас мы это будем делать, если для каждого свой i-in-memory кэш, ну и там надо понимать, что есть некоторое количество параметров, да, которые там Try Get, Create Entry, Remove, есть куча extensionов, например, getocreate, Create, даже и синковая версия есть, то есть асинхронный запрос. И здесь вот этим вот можно в общем -то, очень гибко манипулировать, вызывая или складывая данные в память на определенное время, или до определенного времени, или ну, пока вы сами оттуда ничего не удалите что нам теперь предстоит сделать ну во первых я создам второй контроллер давайте для начала этот переименуем если он у нас был local кэш давайте так его назовем local local кэш контроллер я нажму сохранить и теперь, что нам предстоит сделать? Мне нужно создать тоже контроллер. Я вам назову Global Cache Controller и подключить до I Distributed Cache. Более того, нам нужно настроить его э, немножко в сетап cs файле, чтобы указать, что он должен подключаться к редису Я сейчас э, покажу, что у меня, так, у меня ничего не запущено, да я сейчас запущу redis и в общем-то ну давайте я прямо это при вас и сделаю на самом деле это не сложно у меня есть специальный давайте вот так у меня есть э... вот так вот э... Дэ... давайте я перейду в специальную папку которая называется OneDrive и про нет докер не про... Есть у меня здесь немножко файлов, в том числе и э, Docker Compose. Давайте я покажу код .docker. Нет, э, Docker... Docker Compose вот таким вот образом. И я хочу просто показать, что у меня там есть, э, чтобы было понятно, что я сейчас запущу. У меня в Docker Compose есть Rebit для домашних нужд, есть SQL сервер для домашних нужд, и есть Redis э, сервер, который я запускаю для того, чтобы, собственно говоря, тоже для домашних нужд. И, в общем-то, что мне сейчас остается сделать, так это написать Docker Compose, давайте я так и напишу, прям вообще вот так вот, Up и, наверное, минус D, да, Detach сейчас вы увидите что у меня поднимется где это имиджи контейнеры так где он вот он ну э, да видимо я почистил сейчас это все будет качаться ну давайте я потом на ускоренное перемотаю итак я сейчас через Docker compose поднимаю набор определенных сервисов в частности SQL сервер в частности Redis тот же самый и Rabbit это как бы для локального использования в принципе этого будет достаточно и когда мне подыбиться redis у меня будет э, адрес давайте теперь переключимся вот сюда и здесь создадим ну, давайте я уже переименовал теперь еще файл нужно переименовать файл переименовался теперь создадим ну, пусть будет global как я сказал кэш контроллер точка c -sharp, тоже будет наследником от controller base для API этого достаточно во всяком случае мне для демонстрации точно controller base и так у меня теперь есть контроллер здесь и теперь могу сказать что у меня есть конструктор который хочу опустить i -DIS -DIS cache и здесь, собственно говоря, мне нужно указать параметр названия. И здесь я его тоже сделаю. Давайте красиво сделаем таким вот образом. Вот. Таким образом, получается, у меня контроллер есть. Теперь, ну давайте я скопирую, чтобы сэкономить время. Я просто название экшенов хочу соблюсти с таким же названием, чтобы они были сохранить, вернее. Вот, ну и здесь то же самое. Я сделаю day time, здесь я сделаю distributed cache. О, вот так вот. Вот тоже название такое же скопирую. Собственно говоря, они будут храниться в разных местах, поэтому это сделать можно. И теперь мне осталось здесь сделать вот такую штуку и вот такую штуку. Надо сказать, что здесь небольшое отличие есть от сигнатуры. Здесь я могу указать ключ чуть ниже у меня здесь есть а, стринговое значение distributed cache value но ну, смотрите здесь используются байты я не буду байты использовать я хочу set async oh, set string давайте я буду сразу string уже есть extension который превратит мои байты в string. стринг ну и здесь нужно указать уже дополнительные параметры в частности как видите new distributed actions давайте я сделаю таким образом control x new distributed нет не так new distributed cache action. options вернее прошу прощения и здесь мне нужно указать абсолюты или слайдинг ну давайте сделаем слайдинг э, что такое слайдинг да это когда вы положили в кэш на 10 секунд, и по истечении 10 секунд оно удалится, но если вы в течение 10 секунд сделаете какое-нибудь обращение, то эти 10 секунд продлятся на еще 10 секунд. Ну, так вот, если грубо говорить. Ну, я сделал абсолют, да. Exposure, uh, uh, Давайте вот так вот. Day time И через 10 секунд. Ну По образу и подобию, как это было в прошлый раз. Собственно говоря, здесь нужно сделать то же самое. Здесь нужно... Get э, string. Ну, кстати, можно async сделать. Ну, давайте здесь async сделаем. И здесь async сделаем. В общем, будем пользоваться современными способами. И, соответственно, здесь мне нужно написать await. И тогда добавить сюда э, task. И, соответственно, здесь я сделаю то же самое. Await. И, соответственно, опять же, task добавится. Ну и теперь нужно еще указать э, помимо ключа cancelation токен Надо сказать, что здесь у нас есть э, http request aborted. Это как раз cancellation token. Ключ у меня есть. И м -м, так. Так, по-моему, она на это вот ругается. Да, на А здесь мы скажем, если exist, а давайте их наоборот вот так вот, раз, и invert condition вот, то есть если exist, мы покажем value а, нам нужно value тут получить так, value у нас, э, давайте так вот var value равно так, ну у нас вот это вот и есть value, что-то я запутался давайте тогда вот так вот сделаем, если value из null нет давайте напишем из not null тогда показать его Ох ты ешь код а, что не писал not ой конечно же из <laughs> not null тогда показать этот value а если null то соответственно ничего показывать она не будет так, дистрибьютор конечно, у нас как бы уже есть э, контроллер теперь осталось настроить и посмотреть что у нас там да, посмотрите, у меня все запустилось, давайте откроем, и вот у нас есть э, Skill Server, Rabbit и Redis, соответственно, вот он Redis, вот он уже готов принимать запросы, и вот у нас Expection, э, который говорит, к какому порту можно подключиться, ну то есть обратиться к нему, ой, настроить, вот так это можно закрыть, чтобы получить, собственно говоря, э, доступ к этому Redis. Так, давайте для начала сделаем следующее. Я вот эту штуку. Так, это пока сверну, это пока сверну. Теперь давайте сделаем таким образом, чтобы наш сервис э, мог запуститься в докере. Как это сделать? На самом деле очень легко. Спасибо Microsoft. Нужно добавить Docker Support. Э, у меня Linux, поэтому. Ну, то есть у меня этот VSL2, соответственно, Linux. Сейчас у меня добавится докер файл вот он но здесь нужно понимать что этот докер файл нужно а, принести на уровень выше чтобы он был а, над всеми тремя проектами ну давайте вот так вот сделаю показать нет вот так вот я сделаю показать его в explorer и теперь вот этот вот где он докер файл Ctrl x и вот сюда вот Ctrl v теперь соответственно я могу сделать имидж вот я уже себе приготовил а нет это еще не то давайте так сделаем build docker build а, смотрите я запустил команду которая относится к текущей папке это t web api v1 сейчас у меня построится имидж который называется api web 1 долго. А, ну да, наверняка для того, чтобы это первый раз построить, э, имиджи скачивается. Вот SDK, ASP.NET. Да, вот он появился MyWeb. И теперь, соответственно, я могу его запустить. Э, ну, давайте, в общем-то, это проделаем. Э, давайте проделаем это таким образом, чтобы увидеть, что он работает. Где-то у меня тут уже был скрипт. Давайте я не буду выпендриваться и покажу его. Uh, вот, допустим, у меня MyWeb1 Да, Web1, где он? Вот он, MyWeb uh, Версия 1 И я хочу его запустить на Допустим Пусть он работает На 8008 Запускаем Сейчас у меня поднимется контейнер Еще один, вот он, MyWeb1.0.8 Давайте его откроем Посмотрим, что он действительно работает. Да, он действительно работает. Просто нужно дописать вот такой вот магический адрес, в котором он как раз и находится. И как вы видите, у меня теперь это запустилось уже в докере, то есть в контейнере. Соответственно, есть local cache и global cache. И для того, чтобы проверить, чтобы это действительно работает, так, я кажется фигню какую-то сделал так, ctrl-c так, не закрывается, давайте вот таким вот образом давайте запустим сразу два сервиса так это мне нужно перейти d project, я прошу прощения так, project что там у нас есть, temp и дальше есть вот вот этот вот проект вот, а здесь я теперь запущу вот так вот скопирую один файл, а вот так вот скажу, э, ну, тоже сделаем туда же Projects. Нет, вот Project. Э, Что там Temp. И дальше нажму Ctrl пробел, выберу identity, перейду сюда и здесь запущу еще раз этот уже, но по другому адресу. Пусть он называется. Ну, допустим, э, вот на этом адресе лежит запускаем этот он сейчас стартует и запускаем этот оба стартанули сейчас проверим что они появились оба здесь да вот она он 8009 на 8008 соответственно давайте вот так сделаем и вот этот вот э, скопируем и запустим его вот сюда и поменяем немножечко адрес теперь у меня есть два сервиса, как вы видите, они работают по-разному но на данный момент надо понимать, что у них есть локальный кэш и каждого у них свой, я думаю, понятно а когда мы настроим э, global кэш, мы будем уже... ну, наверное, зря все это сделал, потому что нужно сначала было его настроить а потом перебилдить, ну ладно, зато покажу, как перебилдивать э, имиджи и перезапускать их давайте для начала обратимся к конструкции вот я нашел страничку которая в общем-то объясняет что такое distributed кэш. давайте включим даже по-русски чтобы было удобнее читать, ссылку я добавлю в описании, итак распределенный кэш, это используемый кэш несколькими серверами приложения, обычно поддерживаю внешней службой ну или э, сервисами ну, в данном случае речь идет о так, что-то я по-русски читать не могу, сейчас, секунду потерял вот Uh, в общем-то, здесь речь идет о том, что uh, для того, чтобы заработал Distributed Cache, надо установить либо Redis, как вот здесь написано, да? ну, давайте так вот, либо SQL Server специальный uh, пакет, Nugget пакет, который подключается к SQL Server, либо Redis, собственно говоря, ну, либо еще вот такая штука, SNCache. Ну, я использовал uh, SQL Server и Redis. Redis работает быстрее, надо понимать почему, потому что он работает в памяти, ну и более распространен, на мой взгляд же, если не прав, отпишитесь в комментариях. И, в общем-то, я как раз вот этот вот сейчас э, пакет и поставлю. А здесь у нас есть ссылка, вернее, даже есть команда, как его выполнить. Ну, хотя мне, в принципе, это не нужно. Давайте я вот здесь сделаю вот таким вот образом. Э, package. Да. И здесь давайте все-таки скопирую. Это будет быстрее. Я даже вот так сделаю: Ctrl-C. Переключусь обратно. Ctrl-V. Да, вот он, этот самый кэш. И дальше, в общем-то, ничего сложного нет, пока он ставится. Давайте переключимся сюда. Ссылку, я сказал, добавлю в описании. Так, да, хочу. Да, наверное, все-таки зря закрыл давайте ее снова откроем и прям прочитаем что собственно говоря, нужно сделать чтобы вам было понятно с какой стороны смотреть в какую сторону и если говорить про Redis, что здесь специально есть команда я прямо знаете прямо ее скопирую да, вот таким вот образом control c это мне нужно добавить соответственно стартап ну и я это добавлю ну давайте вот сюда для примера а вот это добавлю, соответственно, вот сюда. Опс, Это что же сервисы? Добавил, конечно, не туда. Тут нужно добавить, что он включит. включить. в distributed кэш. А вот здесь нужно его законфигурировать. В данном случае. Configuration у нас. Давайте посмотрим, что там написано. Так, конфиг config кэш Configuration. Так понятно и э, в общем там здесь мне нужно его э, настроить ну, так давайте посмотрим что они хотят my control string ctrl f где у нас есть Redis Cache configuration vdsmk понятно что здесь его нужно найти так ну-ка посмотрим как это делается по-человечески наверняка здесь есть описание да, вот смотрите configuration это localhost ну, давайте я вот это вот скопирую да, не очень понятная инструкция на самом деле ну ладно, не важно control-v ну, прежде чем продолжить я хочу сделать некоторые пояснения они на самом деле важны а в configuration указывается localhost и это значит, что если я запущу локально, то моя система подключится к моему localhost наружу, который сейчас у меня смотрит вот сюда, то есть Redis у меня стоит на localhost это можно, в принципе, легко проверить вот, это говорит, что localhost то есть локально эта система сработает но если я хочу это положить в докер я чуть-чуть покажу попозже итак, давайте проверим а, ну еще, instance name это говорит о том, что а, вы создаете instance если вы будете использовать несколько приложений которые будут подключаться к редису ну, желательно задать этот параметр, теоретически если вы будете использовать только для одного, то в общем приложение, какого-нибудь сервиса то это все равно в исходниках написано, что будет пустая строка ну, давайте создадим, вот просто пусть скопировали, так и будет, simple instance и теперь давайте запустим не в докере, а в кастрелы, то есть локально и проверим, что у меня кэш работает, как и предполагалось ну, уже distributed на новом контроллере который global кэш давайте даже все позакрываем лишним так вот у меня запустился 100001 это локальный хост вот я открываю кэш global на данный момент нажимаю execute и вижу что у меня что правильно то есть у меня сохранилось в это все правильно. Теперь пытаемся получить из кэша, из дистрибьюта тоже кэша. Ну и как вы видите, это все работает. А, то есть локально машина запустилась, нашла наш тот самый редис, который болтается в докере, и засунул туда данные и прочитал из него. Теперь, если я хочу мое приложение положить в докер, то мне нужно как минимум... Ну давайте переключу сюда. Вот, то мне нужно как минимум, чтобы имидж, который я создам, который я вот создал, да, вот этот имидж, запустить его в той же самой сети, что запущен и Redis. И более того, мне нужно указать не Localhost, а название Redis. То есть в данном моменте у меня Redis, это говорит название компьютера. Ну, это вот в общих чертах. А, топология вот этого докера внутри себя, там... Немножко по-другому нужно, в общем-то, смотреть. То есть, э, все сервисы друг дружку видят на, ну, на базе вот этого названия, а не localhost. То есть, там, в общем, это, это много нюансов. Потом расскажем, э, если вдруг потребуется. Так что нам нужно сделать? Ну, давайте для начала: раз уже это работает, здесь напишем Redis, потому что я хочу запускать его из докера. Мое приложение. Вот он, Redis. Теперь мне нужно так, где мой красивый Windows терминал давайте я прям вот так вот скажу чтобы он засплитил его горизонтально так и здесь sddd project, project здесь будет temp и здесь будет еще вот такая штука, я вот это прям скопирую нажму enter, здесь тоже enter и здесь скажу следующее мне нужно сделать build ну, раз я уже здесь нахожусь, давайте где-то вот здесь build так, мы будем вторую версию делать V2, так, надо проверить где у нас имиджи, да, V1 у нас есть давайте теперь сделаем V2 и я скажу build сейчас у меня соберется имидж новый, с новыми настройками ну, теоретически, конечно, было бы неплохо естественно это все положить в ASP Settings то есть в конфигурации читать их в зависимости от того, где я запускаю подменять вот эту конфигурацию на Redis или на Localhost ну, я не буду этого делать, я хочу просто показать как это, как это настраивается а как то в настройки положить я думаю, что вы уже сами разберетесь это, мне кажется, будет правильный подход то есть сейчас топор наберем и жестко привязываем прям настройки, хардкодим и проверяем, как это будет работать Отлично, у нас появилась версия 2. Теперь, соответственно, нужно ее поднять, но ну, не просто, а чтобы он появился в этой сетке. Как это знать, в какую сетку чего прописать? Давайте тоже покажу. Docker, containers, container, ps. Это мы узнаем все контейнеры, которые у нас есть. И здесь у нас вот есть Redis, и у него E1F. И теперь мы можем написать Docker inspect и просто вставить этот вот e1f, да, e1f, вот так и нажать Enter. И нет, что-то, видимо, неправильно писал. In, in ну да, что-то фигню какую-то написал. Inspect, вот. И теперь здесь я могу увидеть Network и есть слово local. Ну, надо сказать, еще можно было, конечно, посмотреть в Docker Compose, там прописано название local. И тем не менее, я теперь знаю, что мне нужно запустить. Где-то тут мы уже запускали. Эээ, так, вот. Да, вот мне сейчас секунду, Эээ, где я не могу найти. Вот. Я прописал network, э, подчеркивание, local, запустить v2. И теперь я могу запустить мой v2, который порт 89. Давайте я скопирую и нажму Enter. А здесь скажу, что я хочу запустить э, только на порту, второй инстанс на порту 8. То есть вот этим параметром тире-тире или defuse network local. Я указал, что я хочу запустить это в той сетке, в которой работает Redis. Таким образом, получается, у меня название сервиса ой, сервера Redis. У меня в локальной сетке они одной находятся. И теперь, в общем-то, что мне остается сделать? Так, это вот один. Давайте я вот так вот его скопирую. Положу. Упс. Так вот сюда один, а вот сюда второй. Так F5 здесь проверим. Ну, а теперь давайте в одном сервисе положим. Ну и как вы видите, мы положили. Так, сейчас у нас пройдет 10 секунд, да, и мы не успеем прочитать. Но давайте тогда вот здесь попробуем. успеть Успел нет, в кэш уже ничего нету, ну тогда сразу здесь подготовим на get у нас здесь тоже он подключился, но ничего не нашел и мы в set поставим на, ну сколько давайте, на 20 секунд, нет, на 20 и напишем hello давайте напишем Word. и положим это в кэш, а теперь получим в другом сервисе, как вы видите Два разных инстанса обращаются к одному и тому же Redis серверу и получается, что получается. В общем, друзья, все получается таким образом, что конфигурация имеет значение, особенно для CIDC, то есть Continuous Delivery и Continuous Integration это очень на самом деле важно, потому что э, это все управляется из конфигурации. Имейте в виду, что Docker такая штука, которая имеет внутри себя свою собственную структуру, свой DNS и все такое. Поэтому пишите правильный код.